Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодняшняя наша тема «Умей радоваться жизни», что счастье есть, все возможности рядом. Вот об этом сегодня мы с вами будем разговаривать. Есть люди, которые живут уже столько-столько лет, но, возможно, они в детстве где-то радовались, а потом это состояние забылось, и они даже э, не знают, что это такое. Понимаете, вот мы с этим столкнулись, почему сегодня такую тему выдвинули что многие радость заменяют страданием, чем-то еще другим, но не радостью. Понимаете, как будто вот самые себе враги, да, вот, вот эту радость куда-то отодвигают и больше смакуют над своими какими-то неудачами, да? Вот таким образом потихонечку они забывают о том, что Вообще есть радость, да, вообще, что есть такой ресурс. Представляете, как бывает, да, в жизни? И все задумались сразу: а как же это такое быть радостным, да? Начинаем вспоминать, когда была у нас радость в жизни? Насколько мы с вами себя приводим в такое состояние вне радости, да, ну, если скажем так, радость и не радость, да, назовем так: все то, что с нами происходит, плохое, не радость, да. Вот. И мы обычно как это делаем. Мы создаем такое, знаете, спусковой крючок для себя, спусковой крючок того, что нам некогда радоваться. Мы всегда это заменяем тем, что, понимаете, есть у нас чем заменить. Мы спускаемся в детство и начинаем вспоминать, как же с нами поступали. И нам всегда кажется, что с нами поступали как-то не так. Вы не должны делать то, что вам задали. Вы должны послушать себя и выбрать свой путь. Потому что мы всегда говорим, воля и разум человека неприкосновенны. Неприкосновенны в том смысле, что вы сами, как говорится, строители свои, своей радости. Вы сами строители своей судьбы. Вы сами строители своей жизни. И когда вы это понимаете, тогда встает вопрос... Если что-то мне не нравится, что я делаю не так, в это время многие что еще начинают делать? Вместо того, чтобы заниматься самим, мы начинаем исправлять весь мир. То есть нам легче заняться кем-то. Например, тоже ну, своим мужем, да, почему-то нам кажется, что он не такой. Понимаете, своими детьми, потому что нам кажется, что они все время не что они без нас не смогут, они пропадут. Вы сможете это отпустить. Вот отпустить то, что... Вот эту ситуацию, и... Когда перед вами открываются другие двери, а как отпускать? Это вот признать. Признать, да, что положение делать сегодня такое. И когда вы это признаете, тогда вы сможете... Двинуться вперед, то есть сдвинуть вот этот вот, а, все, что вот эта глыба, которая лежит, не под таким грузом, да, тяжелым, вы ее сможете сдвинуть, вы ее можете просто растворять, понимаете? А как вы ее сможете растворять? Вашим признанием, вашим а, счастьем, которое вы туда вот, вашей именно любовью вы сможете растопить, вашим теплом сердец. С, вот, теплом своей души, понимаете? И когда вы это растопите, даже если, вот, понимаете, не бывает таких людей, которые никогда не чувствовали радость. Некоторые приходят говорят, мне всю жизнь доставалась. Вот есть, я самый-самый несчастный человек на планете Земля. Назначение человека ⁇ это вообще радоваться. Радоваться и быть счастливым в жизни, понимаете? Просто чувствовать вот это вот. Это не просто любимое дело. Любимое дело, оно приходит потом. Вы же не родились и сразу не почувствовали, что вы, да, вот, должны сразу заняться делом. Да? Вы родились, и что делает маленький ребенок? Он просто радуется всему, что видит. Он обукает улыбается, да, и всех веселит вокруг. Всем приятно, что вот ребенок, у ребенка такая реакция. Мы же... Когда видим ребенка, просто умиляемся к этому пальцам. Понимаете? Значит, ему хорошо. И вот это вот состояние, вот если вы э, как-то забыли, как это делается, чаще смотрите, э, если нету рядом младенца, вы можете просто открыть интернет, там эти фотографии, виде кучи. Посмотреть и э, просто радоваться. Нужно созерцать глазами и принимать тело, мы привыкли принимать, по телевизору сидим, о, там такое такая ситуация, здесь такая ситуация, да. И все тело наше напряжено, мы уже начинаем там соучаствовать. А вместо, того, вместо этого можно смотреть что-то прекрасное и радоваться. Это в первую очередь, это ваше предназначение. И когда вы успокоитесь, понимаете, когда человек успокаивается, когда у него происходит такое спокойствие, в радости, тогда он сможет уже понимать и отвечать себе на вопросы. Так, что-то со мной не так происходит. Нужно перестраивать себя вот на такую, на такую волну, да. Вот. Говорят же вот там на чем вот на байдарках на этих повод, да, нужно холим вот найти, да, чтобы да вот понимаете. То есть нужно перестроиться на эту волну. Вы же радио, например, переключаете, вам нравится, не нравится, вы переключаете спокойно. также же и в жизни, понимаете? или телевизоровый канал там меняете, там переключаете спокойненько. И вот таким образом вы можете свою жизнь тоже переключать на другую волну, понимаете, на другой канал, на другие вибрации. Это все мы для чего создаем? На самом деле это такой обход. Обход для того, чтобы ничего не делать. На самом деле это так. Мы еще раз вам вот повторяем, что человек э, родился, все. Он уже должен идти сам, сам, сам. Вот животных, посмотрите, он рождается, да? И уже смотришь, он там уже сам плавает, сам ходит, сам что-то делает. Понимаете? Ну, физиологически, конечно, нам нужно год хотя бы, чтобы научиться ходить. Но а, нам же не нужно 40-60 лет держаться за маминую юбку. А мы почему-то держимся. Понимаете, мы держимся и никак не можем отпустить. Очень важно понимать, что родители нам отдали самое дорогое, что они могут сделать для вас. Они дали вам жизнь. Они вам дали жизнь, поблагодарите их за это, признайте это. Как смогли, вас воспитали, как смогли, вам дали путевку в жизнь. Все, что они смогли, сделали уже. Даже если вы считаете, что это трагедия века. И, конечно же, когда вы в таком состоянии, вы спокойно сможете найти свое дело. Сейчас, Мурат, вот расскажет индикатор того, что вы не занимаетесь своим делом. Да, индикатор очень простой, когда занимаешься своим делом. Угу. Когда не хочется просто-напросто идти на работу, да, самое такое, или чем вы там занимаетесь, за волосы себя тащите э, на эту работу, ну, должен, обязан. Хотя, кажется, и это очень, может быть, высокооплачиваемая работа, да? может быть, это очень такая большая компания, какая-либо успешная, но она почему-то вам не в радость. И нет такого желания творить именно. И вот это вот называется, когда ты занимаешься своим делом. Оно не приносит радости и удовольствия. Не то, что в голове, дискомфорт в теле, Понимаете, дискомфорт в душе, что вот оно не мое, чем бы таким вот, что бы я делал, бы, чтобы не было бы? Вот, супер так классно! Здорово, да? И когда находишь свое дело, вот тогда у вас идет симфония внутри тела, ваше тело поет, душа поет, и вы с удовольствием делом занимаетесь. Почему это происходит? Мы не можем понять свои истинные желания и ложные. Часто бывает, что мы идем. За нас выбрали, за нас э, отвели, сказали, вот здесь будешь учиться, все хорошо, вот этим э, надо заниматься. То есть mm -hmm. мы пошли по ложному пути. И когда видишь, как это здорово, когда человечек просто светлеет на глазах, радуется жизни, хотя да, буквально несколько минут плакал и, скажем так, э, мотал кое-что на кулак. Да? Mm -hmm. То есть помогать людям. Помогать людям. Вот этот, ну, это просто внутренне объяснить. Понимаете? Внутри что-то вот такое вот загорается. И это чувствуешь всем своим телом. Mm -hmm. Не то, что умом. Умом чувствуешь, да, я помог, это все здорово, да. Но вот в теле ощущения. Mm -hmm. Это вот. Надо просто почувствовать это. Когда вы почувствуете, вы поймете, что такое заниматься любимым делом. И делать это в таком расположении духа, души mm -hmm. и тела, да? Напишите, пожалуйста, свой комментарий, поделитесь с друзьями, пусть тоже они тоже к ним приходит какая-то осознанность да, от этого ролика. Пусть они тоже радуются. Дорогие друзья, ждем вас в следующих встречах. С вами было очень приятно. Мы с радостью с вами делимся, вы с радостью принимаете, нам от этого очень приятно. Да, благодарим вас тоже за то, что вы с нами. Принимайте участие активно, делитесь с друзьями, пишите комментарии под этим вебинаром, напишите, что понравилось, что не понравилось, свое мнение, важно иметь свое мнение. И, пожалуйста, посмотрите вот это видео с участием Андрея Мируна. И можно это просто сделать руководством настольной книги, заходить туда. И каждый день, если вы будете вот этот кусочек слушать, не надо там нас слушать, а вот именно вот этот кусочек слушать, вы уже много-много, каждый день себя будете настраивать. Вот давайте мы вам дадим вот такую домашнюю ситуацию.